21 число получил вчера эту собачку от вот это вот наверное в подарок мне дали документация чехол на двигатель свечка туда замок для цепи и ключ свечной сегодня только распаковываю все смотрю вот такой мотобуксировщик транспортировка вроде хорошая была все было запечатано деревянный корпус все хорошо упаковали, нигде ничего не повредили. Гусянка на подпружиненных склизах. Мотор 15 лошадиных сил. Зампшем. Поднимем капот. Посмотрим, что там делается. Электрозапуск. Сейчас буду пробовать все протягивать. Посмотреть, чтобы все было надежно. Ручной тормоз. Провода вроде заизолированы все. Все надежно. Соединение фары, фара усиленная, стоит на 60 ватт, вот такая вот, думаю, что очень ярко будет светить. Открываю весь от пыли и будем пробовать запускать. Ну что, сегодня обкатал немного, спалил почти бак бензина, съездил по сугробам, сантиметров 70 глубина, с пятисоткой, если сравнивать, идет очень хорошо, не проваливается. Сантиметров на 10, наверное, где-то. Я удовлетворен пока. Понятно, что если двоих посадить, то уже, наверное, начнет закапываться. Это нужен модуль-толкач. запустилось с первого раза вообще легко со стартера. Сейчас вот снова даже попробуем. Так, заслоночка. Запустилась с полтыка нормально. Звездочки все посмотрел, пока все целое, все функционирует. Гусянка была, конечно, перетянута. Гусянку пришлось немножко ослаблять. И цепь натянута очень сильно, тоже буду ослаблять немножко. Она просто двигателю даже не дает практически двигаться, тяжело чувствуется, с натягом с таким идет. В общем, пока все нормально. 2, два три 4 полю, обкатаю, масло заменяю уберу ограничитель он мне уже не нужен будет чтобы летала ласточка ладно мужики, всем удачи